Гексон 2 очень странная игра. Вот с одной стороны, а кому не нас? А? Вот, вот, вот ты, тебе не все равно. Вот и мне было бы фиолетово, если бы я не делал эту серию роликов. А с другой стороны, второе колдунство относится к тому типу игр, который смог оказать влияние на развитие шутера как жанра и такие хиты, как WX2 и Half-Life. А также многие другие проекты тех лет создавались с оглядкой на эту крайне неоднозначную игру. Наверное, можно сказать, что вторая часть колдунства рождалась в муках. Когда Raven Software покупали лицензию на Quake Engine, они и представить себе не могли, как сильно будет отличаться полностью трехмерный движок от псевдотрехмерного ID-Так 1 и как им придется изменить свой подход к левел и геймдизайну. К тому же в те года Quake спровоцировал бурное развитие 3D-ускорителей и возможности домашнего компьютера ширились день ото дня. И всем сотрудникам очень сильно хотелось, чтобы их игра была, так сказать, на острие прогресса. Да плюс еще Activision добавила проблем с требованием дать еретику отдельное продолжение. Так что часть сюжетной ветки, связанной с Корвусом, отправилась на помойку. Как и в первой части, игра предлагает нам на выбор несколько игровых персонажей. Крестоносец и паладин – это почти полные аналоги воина и клирика из первой части, Некромант – переработанная версия мага, а вот вор – это совершенно новый тип персонажа. Да плюс ко всему еще девушка, да еще и красивая. Вау, целых четыре белых цисгендерных персонажа. Давайте с вами притворимся, что Некромант – это… Эээ, чернокожий гейтрап, так сказать, э, для восстановления социальной справедливости. Встроенный рандомайзер в этот раз не завезли, так что придется прибегнуть к сторонним инструментам. Текс, значит э, крестоносец. Вообще, обычно я стараюсь проходить игры для видео на максимальной сложности, чтобы оценить все возможности и механики, что способна предложить мне игра но в случае с Gexen 2 я бы лучше проходил игру на норме, так как самая высокая сложность игры крайне несбалансирована и предназначена скорее для мазохистов, нежели для... Когда я был шлухой, у нас с пацанами каждая игра должна была пройти обязательный тест. Тест на интерактивность. Experience. По части интерактивности мира, второе колдунство способно заткнуть даже наверное некоторые сегодняшние AAA игры, вспомнить хотя бы новый резик с его пуленепробиваемыми лампочками и прибитыми к столу тарелками. В Гексон же мы можем двигать и разрушать почти все предметы интерьера. Столы, лавки, шкафы, могильный плиты, витражи, туалетные очки. Только вот э, местные обитатели почему-то предпочитают спать на железобетонных кроватях. Если вы смотрели видос по первому Гексон, то наверное помните основную формулу игры. Бродим по хабам туда-сюда, сражаемся с врагами, ищем рычаги и кнопки в жопе у сатаны, попутно занимаемся решением так называемых пазлов, которые в конце уровня открывают дверь к боссу, а заодно пытаемся не сойти с ума от садистского левел дизайна рейвенов. В принципе во втором колдунстве формула осталась плюс минус прежней, только вот акцент сместился с поиска рычагов на решение головоломок. Итак, я оказался в первом хабе игры. Марш. Первыми врагами становятся пауки и лучники. Эти ребята будут нашими вечными спутниками на всем протяжении игры. И если честно, то ближе к концу они уже успели набить мне оскомину. Вообще, первый хаб не спешит радовать нас своим гостеприимством. Напротив, он старается показать нам кто, сколько, в каких позах и насколько горячий кочергой будет нас ебать. Пауки могут атаковать только вблизи, но они редко встречаются поодиночке и ходят с Скорость их атаки очень высокая, а еще они могут сократить дистанцию в один прыжок. Короче, если у вас арахнофобия, ну, типа как у меня, то лучше вам в Gexen 2 не играть. С лучниками все сложнее, они могут атаковать на расстоянии, и как бы я ни пытался выяснить тайминги и паттерны их атак, я так и не смог этого сделать. Все еще осложняется тем, что ни у одного из героев нет базового орудия дальнего боя. Буга, буга, не играет, Пауки и лучники это конечно опасные противники, тактику боя с которыми я смог подобрать только Хаби так на третьем. Но есть тут и кое-что совсем ужасное. Скелеты волшебники. В начале игры у меня есть только оружие ближнего боя, а игра уже подкидывает мне противников с дальнобойными атаками и способностью телепортироваться. И не спешите, это еще не вершина веселья, ведь игра сталкивает нас со всеми этими ребятами одновременно. Поэтому возможность расчленять трупы врагов после смерти радует особенно сильно. Ведь все мы любим разделять мертвые тела, да, ребят? Особенно тех, кто нас прям в забрал, да? А, -а, а? Ну я прав, да? Что? FBI, Чуть дальше по игре я нашел ледяную балаву. Мое первое дальнобойное орудие в игре. Правда, его снаряды летят так медленно и к нему так мало боеприпасов, что игра приобретает оттенок survival боевиков. Она превращает противников в ледяные глыбы, которые можно разбить на кусочки, и да, это почти никогда не приносит удовольствия. Где моя чертова кнопка пинка? Итак, прошло всего-то 30 минут игры, а я уже вспомнил одну очень важную вещь, и, и я тупой. Игра конечно пытается делать мне намеки при помощи вот таких вот э, табличек. Да, это очень важная работа над ошибками со стороны Raven. С одной стороны при помощи таких вот игровых записок мы узнаем сюжет игры, с другой они содержат очень важные подсказки необходимые для прохождения игры. Звучат они конечно иногда крайне пространно. Как бы то ни было, в самом начале Хаба из мемуаров Тиранита я узнал, что он, как и мы, отправился за головой Эйдолона, третьего Змеиного Всадника. Двух его брательников мы успели аннигиливать в Еретике и Хексоне. Правда, чтобы добраться до самого Эйдолона, нам необходимо одолеть четырех его всадников. Голод, смерть, чума и война. Замок Блэкмарш находится под контролем голода, и до него будет очень сложно добраться, ведь дорогу к его логову охраняет кристальный голем, которого невозможно убить обычным оружием. Но для начала давайте попробуем попасть хотя бы в замок. Двери закрыты, ключ хранится в канализации за мифриловой стеной, которую невозможно разрушить любым доступным нам орудием. В лаборатории волшебника я нашел рецепт зелья, способного превратить мифрил в дерево. Меня зовут Кок Небальский, и добро пожаловать на наше кулинарное шоу! И сегодня вместе с вами мы будем готовить такую замечательную крайне необходимую в хозяйстве вещь – зелье мифриловой трансмутации. Для этого нам понадобится костная мука. Берем кости лорика или любого другого мертвого родственника из игры, несем их на местную мельницу и перемалываем. Ну а главный ингредиент этого зелья – а потом намазываем ровным слоем все это на мифриловой стене. А я напоминаю, что с вами был Копнибальский и до встречи в новых выпусках. Итак, мы в самом замке и теперь нам необходимо выяснить, как можно победить Кристального Голема. В библиотеке я нашел упоминание о специальной линзе, которая способна нам дать силу для победы над големом. Для начала надо попасть в сокровищницу, ведь именно там хранится амулет голода, который пригодится нам в конце. Ключ от сокровищницы может быть закопан в трех разных местах хаба, и его спав абсолютно случайен. О точном его местонахождении я смог узнать из одной записки. Поиск лопаты тоже не самое легкое задание. И потом мне предстоял увлекательный сбор необходимых компонентов для крафта кристальной линзы. Вообще задачки первого хаба в большинстве своем отдают уж очень сильной квест-вьюстью. Найди какую-нибудь вещь, потом найди место, где ее можно применить, и все это в полном 3D без смс и регистрации. Но я думаю, вы, мои умнички, с легкостью найдете кнопки подписки и лайка под этим видео, а также осилите написание комментариев с шести связанных слов. Ведь это не может сделать, например, вот эта овца, и смотрите, куда это ее привело. Кстати, пока я крафтил линзу, я успел познакомиться еще с парочкой новых врагов. Капитан лучников это тот же самый лучник, только бьет сильнее и более живучий. Еще я встретил демонов, это по всей видимости дальние родственники Гаргули из Еретика. Остальные големы это вообще самые неоднозначные противники. Если они в компании с лучниками или другими противниками дальнего боя, то все становится очень и очень плохо. Да, они медлительны, но зато их атаки наносят огромный урон. Но вот один на один они не представляют абсолютно никакой опасности. Так что бой с кристальным големом тоже вообще не проблема как и постфайт этого эпизода. Давайте я в следующей главе объясню, что тут вообще происходит. Согласен, пока игра выглядит как абсолютно невнятный кусок говна. Такое ощущение, будто кто-то взял обычный квест и поместил его в шутер. Второй хаб поспешит изменить правила игры. Нам нужно собрать 4 природных элемента, а для этого необходимо 4 черепа нефритовый, кристальный и так далее, но обратите внимание на обстановочку. Да, такое ощущение, что мы попали в Северную Америку времен Древних Майя. Так что и все необходимые для прохождения предметы находятся в храмах, которые наполнены самыми разнообразными ловушками. Так что да, поздравляю, теперь мы Индиана Джонс. Тот, То скажи, пожалуйста, что вы не делаете нечто подобное. А? Причем уж в чем в чем, а вот в изобретательности испытаний разработчикам явно не занимать. Где-то нам придется преодолевать знакомые еще с первой части разрушенные мосты, где-то проходить стандартные полосы препятствий, а иногда нас будут кидать на крайне издевательские арены наполненные врагами. Также в этом хабе появляется еще парочка новых противников Скорпионы, которые по своей сути те же самые пауки, только ренч их так гораздо больше и… так… Помните, в первой части были крайне бесячие кентавры, которые своим щитом могли отражать наши атаки. Так вот, их во второй части нету, но разработчики придумали им крайне оригинальную замену. Обратнее. Они, как и пауки, способны в один прыжок сократить дистанцию с игроком, мастерски владеют перекатами, так что попасть по ним та еще задачка, и да, они редко ходят по одному, наверное это одни из самых дисбалансных противников в игре, так что нахиг. О нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, как же я мог забыть. И еще у них есть анимация, во время которой они абсолютно неуязвимы. Причем длится она несколько секунд, и игра ну никак не пытается хотя бы намекнуть нам, что в этот момент атаковать эту гадину абсолютно бесполезно. Ох, сколько же манны было слито впустую на этих тварей, а. Почти в самом начале хаба я нашел новую пушку, метеоритный посох одна из самых бесполезных пух в игре. Ее проджектайлы хоть и летят быстрее, чем у ледяной булавы, но все равно не так быстрее, как бы хотелось. Также у нее очень неслабая отдача, что вносит сложности при ее эксплуатации. Видно, что разрабы пытались сделать аналог ракетницы из квейк, но что-то пошло не так. Хотя все еще можно делать рокет, э, нет, по всей видимости метеор Jump. Ну а теперь пришло поговорить об одной из самых важных механик игры, инвентарь. Впервые Рэйвены навели эту систему еще в первом Еретике, но там большинство артефактов были полными аналогами бонусов из первого Дум, кроме одного о котором я забыл рассказать и которого не было в первом Гексон. Том Силы Помните бонус квад дамага из Quake? Так вот это говно, если вкратце то Том силы превращает ваш обычный пау пау в пау сука, пау, он не просто увеличивает наш урон, а полностью меняет механику работы оружия, молот превращается в дальнобойное орудие Тора, ледяная булава вместо жалких проджектайлов насылает на врагов ледяные бури, а бесполезный метеоритный посох превращается в одну из лучших пушек для открытых пространств. Да, детка, ты не ошиблась, это чертов смерч. В Gexen 2 имеются почти все артефакты из предыдущих игр, но самое главное, мы наконец-то можем забинтить каждый предмет на отдельную кнопку, что в корне меняет геймплей. О нет, снова этот оборотень со своей неуязвимостью, что же мне делать? Да диск ему в ебало и он летает в лаву. Но и у этой системы есть свои недостатки. У нас стали супер скучные босс файты. Все всадники и долона убиваются по одной и той же схеме. Собираем все доступные бонусы, активируем икону защитника для неуязвимости, том силы для урона и без остановки стреляем в босса, вот и вся любовь. Когда крик смерти переходит в тишину, ты снова разрываешь эфирную ткань мира, солнечный свет сияет с безразличных небес и ты понимаешь, что попал в земли Тиссиса. Когда-то культурный рай для обучения и искусства превратился в бесплодное и безлюдное место, глубоко внут... является, наверное, той самой пиковой точкой игры, когда ее садистский геймдизайн просто сломал меня. Враги впитывают в себя какое-то абсолютно неадекватное количество урона. Вот знакомьтесь это мой друг Гоша. Гоша обычный рандомный скорпион из шутерной игры. Тупо мясо для игрока. Но при этом он спокойно выдерживает выстрел метеоритовый. У игры такой дикий дисбаланс в плане стандартных пушек, что уже к этому моменту они становятся практически бесполезны. Но погодите, что это за свет там вдалеке? Светоносец это самая мощная пушка крестоносца, которая просто делает... И вот она, да, именно она стала ракетницей из Quake. Абсолютно универсальная пушка, которой я пользовался 90% оставшегося времени в игре. У нее нет отдачи, она всегда бьет точно в цель и в тот же момент как я нажал клавишу мыши. А еще она способна пробивать врагов насквозь и уничтожать их проджектайлы. Теперь бои с противниками стали намного легче. Но самое смешное, что я нашел идеальную тактику боя с големами. В плане же пазлов это самый душный и самый дебильный хаб из всех. Давайте опустим сбор ключей, это само собой разумеющееся. Наша основная задача это правильно настроить машину по созданию порталов. Для этого необходимо выяснить, в каких созвездиях находится колесница Ра во время летнего и зимнего солнцестояния. Но все это фигня, пока я не дошел до злополучного моста. До этого я видел рисунок на стене, который как бы дает подсказку, как можно пройти по нему, то есть в каких последовательностях надо нажимать э, плиты на нем. Но тут фирменная колдунская загвоздка. Видите, пути как бы три, и правильный выбирается каждый раз случайным образом. То есть каждый раз, когда вы загружаете игру или неправильно проходите мост, правильный путь меняется. И это еще не все. Проходить этот путь надо определенным хитровым способом. А самое хреновое, что узнать о том, прав я или нет, я смогу только в самом конце пути. Я даже пытался обмануть игру на этом моменте, например, перепрыгнуть этот мост как следует разогнавшись при помощи скороходов. Но Рейвенс читерили, они поставили в конце моста невидимую стену, которая исчезает только при правильной комбинации плит. Дизлайком за это. Наверное это мой самый любимый хаб в игре. Местная головоломка крайне проста, надо найти 4 части какой то херни и собрать их в одном зале. Вполне понятно где что искать, так что в плане квестовой части тут все просто. А вот в плане шутера, god damn son, это лучший уровень. И во многом благодаря новым противникам, медузам. Медузы опасны при любом раскладе, вблизи они убивают игрока за 2-3 удара, вдали превращают в камень и блин как же это эпично выглядит. О, за это я готов простить игре прям многое. Да хотя бы ролевую систему. Как вы понимаете, она не имеет особого смысла, раз уж я заговорил о ней почти в конце ролика. Я вообще могу сделать вот так, и ничего не поменяется. При получении нового уровня все наши параметры повышаются автоматически, и мы никак не можем настроить персонажа под свой стиль игры. К тому же, при каждом повышении уровня игрока все противники также получают level up, что как бы вообще полностью лишает смысла наличия тут системы уровней. Хотя постойте. На третьем и шестом уровнях у персонажа открываются перки. Первый перк крестоносца время от времени пополняет здоровье игрока во время боя. Второй перк с некоторой вероятностью оставляет сферу после смерти противника, которая восстанавливает здоровье и дает баф урону. И так получилось, что шестой левел я получил уже к концу первого хаба, так как на высокой сложности игра кидает в игрока огромное количество вражин. вот мы снова вернулись в Блэкмарш, чтобы уже наконец-таки расправиться с Эйдалоном, но перед этим нам предстоит последний хаб игры. Именно здесь кексен 2 показывает себя самой плохой стороны. Опустим уже квестовую составляющую, скажу лишь, что здесь она достигает своего апогея, ведь тут есть пазл с арганом. Я думал что хуже оборотней второго хаба уже ничего не может быть но тут появились они ангелы хватит еще раз хватит вот именно они являются самой худшей веткой развития кентавров из первой части они просто делают так и типа все а не в домике, теперь никакой урон по ним не проходит. Это абсолютно изнуряющие бои на огромных локациях. Вообще видно, что разработчики делали данный хаб из последних сил, очень много открытых пространств и пустых коридоров, так что зачем им мне стараться. И вот он, финальный босс игры. Эдолон сильно смахивает на разжиревшего от бабушкиных харчей кибердемона, мы с пацанами зовем его твоя мамка. И вот тут стандартная схема боя с боссами уже не работает, ибо представьте себе, он действительно сложный. К тому же у светоносца абсолютно хреновое соотношение расход манны урон под влиянием тома силы, так что придется бить его в стандартном режиме, потом разрушать вот эту сферу и добивать в конец зашалевшего всадника. Хотя эй, лишь только у одного из брательников была своя ездовая ящерица. Что за дела? Зато в этой битве я смог испробовать почти весь арсенал инвентаря. Если говорить честно, то Гексон 2 мне не понравился. Рэйвен не смогли сделать столь же нечто садистское и при этом веселое, как в первой части. Спору нет, игра стала гораздо сложнее в плане шутерной механики. Ребята отлично прокачали систему инвентаря, но живучесть обычного трэша, который во всех играх разваливается с одного залпа из ракетницы, мне показалась абсолютно неадекватной. И поэтому в этот раз я сильно пожалел, что проходил игру на высокой сложности. Возьми я нормальную и какого нибудь некроманта, велика вероятность, что я бы кайфанул от этой игры. Но в этот раз я и так затянул с видосом, а переходить игру еще раз учитывая сколько в ней багов и весь тот бэктрекинг я уже просто не мог. Но пару десятков минут в ней в таком раскладе я все таки провел и знаете, да, играть стало приятнее. Уровень персонажа растет, конечно, медленнее из-за меньшего количества вражин на квадратный метр, но это все равно лучше, чем страдать из-за неадекватного баланса. В плане же пазлов игра сделала огромный шаг вперед и она стала понятней, это ключевая особенность. Появилось хоть какое-то подобие сюжета. И самое главное, не играйте в оригинал. На ваниль у игры огромное количество багов и серьезные проблемы с регистрацией попаданий. Они есть и в Source-порте, и в GOG-версии, как мне кажется, они гораздо более ощутимы, чем в народной версии. Но это уже лучше, чем то, что было на релизе. В остальном же Gexen 2, как мне кажется, доделывали в попыхах, поэтому там так проседает вторая половина игры. Собственно, как и этот ролик. Простите, что так долго пришлось ждать этот кусок говна, но так сложилось. Всем спасибо за внимание и всем пока.